Зарядим шарик на электризованной стеклянной палочкой. Заряженный шарик отталкивается от стеклянной палочки. Если к нему поднести на электризованную эбонитовую палочку, то шарик притянется.